Что вот мы сейчас так. будем делать, Роман? Сейчас мы будем загибать вот эту заготовку до конца, превращая ее в кованую розу. То есть как она состоит? Это просто берется какой-то э, пруд, вырезаются, э, допустим, три слоя какие-то уже формируются в лепестки, потом они заковываются, на грани разогреваются, придается какая-то форма. Потом все это собирается в одно целое, скрепляется там либо клепкой, либо сваркой, ну, можно гайками. И уже дальше это все нагревается и заворачивается. Сам уголь сам по себе не очень горит. Его сжигалкой не поджечь. Чтобы он загорелся, его надо нагреть. Тогда из угля будет выделяться газ, который, кстати, является горючим. Вот это вот. То есть его достаточно немножко подогреть прям. Немножко подогреть, чтобы газ начал выделяться. Он а не части отлится шлаком. Mm -hmm. что это раньше. Все было по-другому. 400 даже не светится. Поэтому mm -hmm. есть такое правило в за железо голыми руками не браться. Потому что здесь бывает отрезает кусок железа, бросает. Но он уже не светится, он уже обычный, как обычный кусок металла, но температура у него уже mm -hmm. еще очень высокая. Если его тронуть голлами руками, можно очень сильно обжечься. Так, мне не опасно тут стоять. Yeah. Здесь сейчас ничего опасного не будет, у нас будет такой аккуратный, фактически ювелирный процесс. И мы будем промировать лепестки. Не знаю кому как, а я очень люблю делать розы. Для меня это изделие делается с особой любовью. Все время про какие-то новые идеи, новые комбинации, конструкций. разные способы изготовлений. Все пытаюсь найти для себя что-то такое особенное. сделать их более совершенными. Так вот, просто прямой лепесточек, он еще на лепесток не похож. Но стоит его чуть подогнуть, и он начинает уже играть по-другому. Когда металл чернеет, уже не гнется, пластично теряется. цветы. Ну, много что можно делать. Инструменты какие-то для хозяйства. Можно делать заборы мебель, калитки, двери, петли на двери, подсвечники, люстры, канделябры. Можно делать из металла все, на что хватит воображения. Даже с одним коллегой, мастером, удинцом лиром, ховали как для большого пованного варана. очень эффектно. Так что, скульптурная полка Можно продолжать. Ну, Также формируем и ледненький випчик и придаем ему живость тут пока еще горячее можно уже что-то подправить температуру не терять вот уже похоже на живую этот еще будет получше выгнать надо будет кузнец делает подкову христианин восторженно смотрит наблюдает за процессом говорит какая же она горячая а кузнец такой говорит а если даже десятку я ее языком лежу да не зачем ну, как ну, она уже но десятку дал кузнецу Ой, ул, десятка. И в <свят> делаем фактуру для стебля. Потому что когда он просто гладкий, ну проволока и проволока. <свят> Только надо быть очень внимательным. Металл тонкий, он очень легко может загореться. Но как загореться? Горит не металл, а горит углерод в металле. Он такой становится вот такой пористый, оплавленный, отгоревший, ломкий. Но считается как испорченный. Красиво. Это, конечно, прокованные изделия. Буду внимательны, очень внимательным, но сейчас осторожным открывая тонкие изделия. Вот у нас получается такой вот такой вот плохой цветочек. Красим и выставляем на продажу. Сейчас сами до конца все Не сгоревшая часть угля, которая да, уже расплавилась, прочилась швак. Мешает. Вот, да. Подключаемся на гребу. Да, да, куда потом мы сошли? Куда-нибудь на улицу. Аж в какую лужу что мы сейчас будем делать со стеблем? Мы его будем закручивать. Потому что вообще у живого растения, когда оно растет, оно всегда заворачивается куда-то. Она по солнышку. Или когда на нее падает тень или цвет, она чуть-чуть куда-нибудь может и чтобы дотянуться до солнечной какой-то стороны. И вот эту фактуру мы ее попробуем передать в степени. Но если мы просто будем крутить гладкий круг, то этого кручения мы не добьемся. Ну, он будет практически без изменений. Поэтому мы немножечко обсухали, создали грани. И именно эти грани нам потом создадут эту фактуру. Сама по себе роза как бы как элемент красивый, но неудобный. Ее больше любят, когда она в чем-то проявлена. Ее можно использовать как какой-то элемент в заборе, где забор является, допустим, как какое-то замысловатое растение, на котором вырос бутон розы я посильнее натягиваю она уже похоже как будто закрутилась крутилась к солнышку так уже начинает походить ну, настоящий стебель если он рос где-нибудь в полном месте. Потом, конечно, можно украсить шипами, веточками, листиками. Там уже в зависимости от композиции. это вот отславится это калина, сгоревший слой железа, окислившийся от кислорода. в копоте. Ну его еще доводить, немножко подправить, сделать ему веточки, обработать его специальной металлической щеточкой, уже довести его до окончательного чистового вида uh -huh. Uh -huh. и потом покрасить, да? И потом покрасить. И что у нас получится потом? Ну и в итоге у нас будет такой вот уже готовый элемент розы. Фактурованные веточки, листики уже приваренные. Дальше его можно уже изгибать в какую-нибудь подставочку, например, или в какую-нибудь для подсвечника. Сделать им приладить как-нибудь чашу. Ну идей много. В сувенирных изделиях парочку таких вы видели.